Доброй ночи. Книга из серии «Любимый малыш». Эту книгу так приятно почитать перед сном. В ней собраны замечательные стихи Агнии Барто, Владимира Степанова, Ирины Токмаковой и других известных поэтов. Также вы можете включить ребенку колыбельную песенку. При желании вы можете вставить фотографию ребенка.